Здравствуйте! Приглашаю вас на интернет-семинар «Что нас ждет в 2022 году?» 30 ноября в 8 часов вечера по Москве. Поговорим с вами о том, как составить финансовый план в условиях не бесконечного кризиса, поговорим о том, чего ждать от государства и от цен на жилье, продукты и на обычную нашу жизнь какие все-таки у нас есть возможности для того, чтобы закрывать свои финансовые цели и желания путешествовать 2-3 раза в год, обновлять машину регулярно, дать образование детям. Ну и, конечно же, будем активно общаться про инвестиции, чтобы понимать, куда нам вкладывать деньги в будущем и сохранить их на долгосрочном промежутке. Регистрация уже доступна по ссылке, переходите и выполняйте первое видео задание. До встречи 30 ноября в 8.00 по Москве.